Она у меня одета наверх, да? Ну, типа, капюшон вверх. Смотри, а теперь. Смотри, а теперь шапкано сверху. НИХЕРОСИ! я Вот это 2018, я как понимаю. Просто нет, просто смотри, прикол. Если я убираю вот это, и надеваю, например, вот это. нет, убираю в куртку. И вот это все. Блэх, так и ходи, нормально, чё Майкл Джордан. Ой, что а. вообще? стой. Пацаны, пацаны, пацаны, хотите вообще топ, брикит? Топовый брикит, ну чем я его А, блядь, куртку. А, куртка, Это знаешь, в таком брикиде по 70-м стоит. 80-й год. Там же и ширинки нет. Да прям Да, мне кажется, мы какого внимания привлекать не будем ну ладно Ну, У меня у меня вообще за вещи смотрится прям жестко. Это это сейчас Это типа мы под Эээм... <сёк> что? я я я, я хочу это увидеть, блядь! Ты вид, видишь, види эту скорость убийства? А, чекать? 75 говорит, они за вами шли. Да ну ты! А, ну <сёк> ладно, потом, да. я, по, я понял, как это произошло. Мы выстроились в линию для него. А, и типа был как, этот, это, да? Как да, как типа дабл хэд. <сёк> так раки, конечно. Nice. Ну, кто знал? Кто знал? Что кто на на <сёк> <связать> а, кажется, мы. А, а там список желаемых. Я не Максим измел. <связать> <связать> а, ты чувствуешь, как тебе говорят, Максим иди ложись спать. А ты не Максим. Гербех, маффото. Девяносто то Максима ложится сейчас спать. <связать> один, и где-то простит один Максим. Или <связать> че? Не лежит, ты угорать не смешно, ничто. А мы не смеемся? Да, серьезно! Убирать. Обидно, когда ты Никита, а называют Максим. Жиза, просто. ты слышишь? Тарелка будет глубокая, И тебе суп в нее нальют, короче, на день рождения. Ты ее съешь, а там на дне будет написано что-нибудь. Ты давай, Да, да, да. давай, давай, давай, давай, давай, давай, Можно,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 у меня пук залагал от ваших шуток. А? Как как вам? <сül> смотри, <сül> смотри, Фобос, смотри, Фобос Чурак! А у вас есть какая-нибудь другая точка высадки? Я чисто только. Не, можем в Монголию полететь <сül> еще. Да ну не, мне кажется, мне хватит нам дропа. Ну да, да. О, вот, Нет, тебе что-то не ты нравится, ты... браво, я не понял. Мне на самом деле не, не прикольная точка, только меня отцаса отсасываем. Ну Отсос... тебе бей... что-то не нравится, я не пойму. Вот я че. Тебе дают еще жалость, а. Дают беги, их, бьют, беги. Бьют от ними. Я тебе гоп стоп-компания у меня подобралась. А что? Слушай. Алло, блядь. Да, слушай, Слушаю, ты приёмный. На, да. На, да, там всё-таки не хватит. Они нет, уже падают, в смысле? Ничера себе тут врода! Причувствия качества. А чё-то здесь Значит мы возьмём... Пацаны, пацаны! Первое, что находим, не оружие, а пробку. В жопу вставьте не зафёк. Пацаны. я такой ты посижу, ладно? Ну конечно, он нашел СКС, а я нашел ⁇ Пацаны, я никуда не хочу идти. Ладно, хотите гранату кину? Кто еще живой, подожди. Нет, Живой. Ч ⁇ с тобой... Ч ⁇ с тобой... Взбиваю, <связь> взбиваю Ну вас помнишь, что я тебе про Вектор говорил? Да, да, да, то что убивают Серьезно? Мне, мне кажется, он у тебя в спине был некий. Вот здесь, Ты пробку вставил? Подожди, я посмотрю А, нет, отлично всё вставили да. Высунгла вставил я опять вставлю? Все нормально Брат, ты В этих них высоу, а не высоу а это что было? У тебя черня торчит, у господи. Здесь шапка лежит. Да-да-да. Хелп, пацаны меня заметили. На корабле где-то, да? Да-да-да-да-да. Вот здесь вот чу люди. А я вообще. Прeeep töво, Вот тут прям... На корабле, вот видишь? Увидел? Попадай меня. Иду прикрывать твоё... Тёма, прикрывай давай. Успеешь? Где они? Инфа. Аптечка есть, Влад? На корабле. Прямо на носу, прямо на носу. Знаете... А где он? Подожди, блядь. Одного убил только. А я выビг is while НА ONSTUP? Он там за коробками. черт. Чрт чит, писавщит, я не пойму, откуда Откуда-то с ВЭС стреляют, с ВЭС, с горы, с горы стреляют. А -а -а mm. куда же? А да птаю мать! За yeah. Это... горы, СВЕС стреляют! На, на корабле! вообще-то какой горы, блин! У меня стрельба оттуда идет. Меня на корабле с вышки главной, основной! Тма! Не, сзади, Влад! Как он называется? А, вот. Тма! Вон, бля! Увидел, У меня трик сбежал, у меня трик сбежал. 4x у меня лежит. Возьми дмитрий и все. У меня все есть. Ну не только скажите он где он. Слева, слева. Вон он тело. слева, прям, он чекает тебя, Влад. Он один? Сейчас я я и а -а -а. Да, он лежит. Он Влад слева. чекает, я не смогу его подобрать. Он слева внизу, понял? Прям Нет. за углом там. Постреляй, типа, э -э -э -э. Я... Влад, Ну ты как здесь, Влад. Влад. Влад, у тебя реакция прям как у меня. Наконец-то я умер. Ч ⁇ мой его залутал уже? Мне интересно. Влад, делай что-нибудь, не сильно. А мне сзади стреляли. Меня куда сзади стреляли? Куда ты прибежал, Влад. Я того хочу. Влад... О, О, майва. Я ж Ч ⁇ мы на мосту? Лутает? Да, да, да, да, -да. уголку был. О, это, гречка, хорош. В чём? кто-то. Был... В лапсейф зайдёшь? С стреляй, с ангара стреляй. Да, с был там, хоц. Не вижу. У меня Господи. шлем с 0 хп, это как? Это просто. Бля, Скидывай ох, аптечку. О, класс. Проводенешь. Ты же не ГГ, а Ой, Ой, ой, работает, работает ещё. Сгаря, походу, нет. откуда. Ручками работает, ручка. Инфа О, есть, не это... С горы, возможно. Влад, осматривайся по кругу, алло! Да, да на вышке, это... на вышке, триста на вышке, триста на вышке, триста ну смотри ты. На ну, триста на вышке Влад? потом сидит, по нам работает. У вас 40 секунд. И мы в жопе, милю. А, нет, не особо. Ш... Шала... Ша. Что? Шал... Шаляя пуля! Господи боже. Сейчас бы в 2К-17 не уметь 18 транслить, трансли там а Сейчас будет 2 к 18 Два К17. Там дроба машина, мне кит. Ой, Влад, машину садимся. Сейчас бы назад прошлое, да, уйти. Там дроп. Там дропчик лежит. Вы глухие или тупые? Я три раза сказал, что Там дропчик. Чего ты говоришь, Тм? Там дропчики лежат. Идите, утомите, утомите, может, там что-нибудь лежит. Господи, дропчик лежит. Влад, видел там дропчик лежит? Ау. <свят> дропчик видел. Кстати, там дропчик лежит. <свят> Кстати, вы на машине едете, вы знаете? <свят> Влад, Кстати, есть, тропчик тропчик управление. Чё? Управление <свят> перехватывать умеешь перехватывать управление? Че? Управление перекладывать умеешь? Ctrl-1, короче, нажми через 3, 2, 1. Ctrl-1, <свят> <Контр> да <нажми, свят> <вас> не Влад, не мир! Ты вообще не умеешь <свят> это херню делать не увозить. Все, давай, Вой, уходи отсюда. Хотя, завези нас куда-нибудь. Завези нас. Только не до в этой нас. не в Я же попросил! О, я не Я думал, он справа, а он слева. Я думал, он справа, а он слева. И рядом кто-то, господи боже! Ч? Тихо-тихо, тут уровень вождения Форсаж 5, а 5? А нет. Нет. А тут... А тут Вот там и Вообще-то Форсаж 5 есть, но там, ладно Эмоции зашкаливают Сзади-зади! 295 Влад, так. Ну что берем ты его? Что берем ты тоже? Откуда? 295 камень близко. Он не знает, что такое мазья 10 метров Что за пингал? Я не понял Что это было? Это что было? Как это называется? Кто играл в арму вторую? Кто-нибудь озвучил там русский? 10 часов. Да далеко 100, а, далеко, 1000 метров. Они ты... тупо складом отрезали со всех ты... А ты... в ты... А ты... А А я, ты... да. rally, я не вижу никого. А вижу никого А вижу. А А где вы, сука, видите? На где ты.. где домике. Да чем он стоит, господи? Он стоял три часа, его никто не убил. Кого ты где видишь, Водос? В смысле? А ты в кого стрелял? Я в окна. Дед, на 250 дверь открыта, видишь, там два пасыка стояли. Я в них стрелял, они стояли долго очень. Метку поставь. Это долго, пока я туда зайду. Ну я не пойму, где. понял. По мне стреляли. А у меня крыша. Открытая, вот дверь на крышу открытая А, там дом есть Японский бог Вот и где? Ты Точно? Ты ты на крыше, это по нам работают просто, вот чё С 245 по нам по-прежнему работают С дома того, да? Да На 300 ещё два склада как минимум Никит, давай 8x работай, господи Я себе видел кого-нибудь, могу тебе дать Вон в окне торчит, чел Я его даже вижу я труп вижу на 300. И на 300 по холму бежит. Попал Слушитель. по нему. Раз. Раз. На 295 на холм на 500. они работают? Я не прямо откуда? Все оттуда же, да? Да, да, да. да, да. Они просто госусусушителями уже все. Нет. Так, зона-зона идет. Какие-нибудь не идут? Да, нет. На 300 чейки бегают по-прежнему. На 300? Где? Мы пешком пойдем. Кстати, по-моему, пора а уйти. Мы никого здесь а не бьем, а на... потом пошли. А где на 300 челики? На э, вот горе здесь. На холме, там. Я метку поставил. Да блин, метку что-то надо карту открывать. Да вообще-то у тебя вон, если что, есть перед тобой. Ленку нажми быстро, и да и все. А, ну сюда не Я пока потянусь, тебе Давайте за мной, давайте не не за мной уходим отсюда. Давай, на. погнали, да. А, а, подожди, где ты? Блять, океа. У кого прицелы, все подозрительные камушки, кустики, все чекаем. Ладно, это а, камень, мне кажется, он смущает, подозрительный. Смущает тебя? Да. Yeah. Ты с как 3, такое. Такое себе. Вот он, пострелили более-менее. Давайте, еще не поделюсь. Прицелуем. Деливери клап. У кого есть бусты, кушаем бусты сейчас. Банк, Сожрать. Особенно Никсон. А если был лап. На. Давай, что? Понял, что я не жу. Ай, перешел, ага. Семерки скинул, кому надо билить. Блин, пятерочек нет лишних. Не, Владос, у меня самого 20. Своих нужно там. На один заряд. Мне 10 км нужен. плываем, аккуратно. Не вижу. Ничего. Ждем Владос догоняй. Да, Уазик сзади на 310. Через мост проехал УАЗик. Владос догоняй. Владос догоняй. Я Мы здесь. чекаем. Я здесь! Ну так пошли, ты не жди. Что? Делай. догоняй, вот я! Все, пошли дальше. С СВ стреляют еще от то Похер, похер, да перемещаться надо. Котик там учится. Японский. О, да. Справа чекаем, справа чекаем. Пацики бегут там здесь, здесь пять! Один лежит! Не вижу! Никит, давай, блин! Я не еще. Я не инфа, инфа есть... нужна, инфа нужна. в рунах, в чел! Один за дым возле... на 2 В дым дым дым дым, дым, дым. В дым. Уходим Уходим а. и подчекаем их Слышь, су у меня и позицию... С... лучшую позицию занимаем Все, а не за дымами, мы ничего с ними не сделаем Слышу-слышу, окей Я даже дыма не вижу Фьюз нашли Вот, По вот не у кого-то читы, походу На дым Я фейки сбегал. За листой я понял, все. Да Бегут в нашу сторону. Нет, в дым забежали. Ну, я не вижу, сори. А, ты низини, я не вижу, кисся. Бегут в нашу сторону. Нет, снова в дымы забежали. Нет, бегут. Так, господи. Направление. Вести. Да там же, там, где дымы их не лежат. Блин, сори, за лицо не видно. А за запором прыгает что-то там. Так, чекайте, другую. Вот, часть. тип, тип, бежит, тип, 285 выбежал, поднимается. По зазону двое бегут. За холмом на 285. Так, я жопу пощекаю. Тёма, видишь, летят? Нет, никого не вижу. Вон, вон наверху же, уже, уже в эздец. У меня прицел вот, маленький. У тебя 3 х что ли? Да. Нет, нет, уже. Блин, тут нахерачивает? Не, их я видел? Видел. Уходим в зону. Там ещё, ещё. Это что было? наши? Это, да, там по этим я... Давайте сюда ко мне. За деревом сидит на В. Это здесь открытый слишком. Как спуститься, чтобы не обосваться? Инфа. На В за деревом сидел, тип. Лечился. Он бустами закидывался. Да, закиньте, у кого еще есть, чтобы были забустные на случай файта. Некет не застыдите ладослодосом. Чекаем во всех сторонах. Осторожно, что? У вас Черек не целый институт. с ладосом, не засоветесь. Вы должны работать хорошо. Так, вы тут целы чекать, а это 280... будет... Попал, а это кто? кто будет чекать, блин? Я? Ладно. Вы видите, вы попадаете? Да. Да, 280. Отлично, 000. отлично. Балькин дед. Все, хватит этот труп! Вон еще еще, еще, еще, еще, еще. Троны кончаются. Не забывайте справа-слева чекать. Спускай. Я чекаю вашу жопу. Красава. Бил. Минус. Минус Тима. Первый мы кил поздравьте. сколько пятерок? 17. Пять. Даль, Владос чекает жопу, мы с некий мы с некий там чекаем гору, Влад чекать право. наша нас зона нашла ушла на нас. Будет всех. Мы бэдер. прям надо надо заходить за эту херню, слышишь, чем? Тут подняться можно? Тут можно подняться, пошли. Да. Аккуратно здесь кто сидит по-любому. Шесть человек! Двое Две. против нас, алло! Ай, Справа, нет? нет? Нет. Не вижу. Не слышу. Инфа нужна. Хезе. Ищем. Я хиляюсь. Граната? Чья? Не наша. Я не знаю, на угол Но он видит, он... Тема, где-то 330, 335. Думаю, если сидит. что. Мне кажется, он за дальним деревом сидит. На 295? Или в зоне он? Он может вниз сейчас там. Где вы бегаете? По Кто мне. Это? Откуда? По мне стрелял. Он с дружителем Он с юмпа остался. Он за деревом где-нибудь сидит, мне кажется. По-любому ему больше не видно. Нашел! Аааа, 275. Лежит, сука! Убил! <плес> да блин, я хоть один фраг сделал за это! А, у а тебя флагов <плес> не было? <плес> да! Отлично, <плес> отлично! <плес> не успел эмоцию кинуть! Просто с чего это как начиналось, вы помните? Нет. Как я не мог. А, застить, мы, да, мы в больницу меня... упали! Да, у, нас, у меня ничего не было вообще. Как я сжег чувака молотого. Да, О, так что, блин, неплохо, неплохо.